с вами Кудрашка Лэла, точнее не Кудрашка Лэла, а Пон а Лэла. И, и сегодня у меня новый аквагрим. А сейчас мы будем красить меня из лон. Да. Лон, баскетболистку точнее. Покажем сначала аквагрим. Дед Мороз, который тебе подарил. Вот такой аквагрим. Так, будем его сейчас тестировать. А если вам, а если вам понравилось... Напишите комментарии, так, поставьте лайк, лайк, лайк, лайк. <Raj> вот и ну, Мам, ты уверен, что мы сможем это сделать? Почему не сможем? Вот такие краски. Да. да. Самый разноцветный, как радуга. Да. И начинаем. Делать из левого лоу. Да. А вы знаете, какого мы лоу будете делать? Правильно, баскетболистка. Начинаем. Раз. Два, три, Сегодня мы будем рисовать вот такую лол. Баскетболист точнее. Да, баскетболист. Ну, ребят, если кто-то знает, если кто-то знает эту игрушку, то напишите в комментариях, ссылочка в описании. Можем начинать. Можем, конечно. Начнем, наверное, с Да, потому что у баскетболистки есть белые ткани берем черную краску если кто-то знает этот мультик напишите в комментариях подписывайтесь подпишитесь. Начина... а мы начинаем Смотрите, как у меня глянь получился. А жаргон. Шо... Шо... А шо... Еще не получился. Почти получился. Соло Я нарисую бровки. А вот <тёплодисмент> красную краску да, потому что красная краска очень яркая и похожа на маленькую нормальную помидорку ну, ну ребята, давайте начинать!